Мобильные телефоны, благодаря которым мы всегда на связи с нашими родными и партнерами по бизнесу, несут в себе скрытую опасность. Подробности вашей личной жизни или деловая информация могут стать известны посторонним людям. Крупные скандалы, связанные с разглашением некогда секретной информации о деятельности спецслужб некоторых стран о незаконном прослушивании граждан, не оставляют иллюзий. Мобильный телефон – это потенциальный шпионский жучок, способный раскрыть все секреты своего владельца, часто объектами прослушивания становятся не только крупные бизнесмены, политики или звезды шоу-бизнеса, но и обычные граждане. Существует масса приложений, имеющих доступ к микрофону и динамикам телефона, но не информирующих пользователя о передаче данных. Услуги по предоставлению полной информации о СМС-переписке или телефонных разговорах любого гражданина предлагают и частные агентства. Кто воспользуется этой информацией? Ревнивый супруг? Мошенник? представитель конкурирующей фирмы или домушник. Разговоры о том, что при прослушке слышен щелчок или ухудшается связь, не более чем домыслы. Технический прогресс достиг такого уровня, что пользователь никогда не догадается, что его телефон стал передатчиком информации посторонним людям. Поэтому лучше заранее исключить подобные неприятные ситуации. Отечественная разработка устройства Invisible Wave предназначена для блокировки микрофонов и динамиков смартфонов, планшетных компьютеров, нетбуков, ноутбуков, стационарных компьютерных блоков. Подходит для устройств на iOS, продукция компании Android, Windows. Устройство физически и программно отключает доступ к данным элементам. Простое и одновременно надежное устройство Invisible Wave оградит вашу частную жизнь от постороннего вмешательства и позволит вам чувствовать себя в безопасности.